Меня привечайте, И уж лучше взаимностью мне вы отвечайте. Держите за гения Не будете в накладе Умней Софья Ковалевской Красивее Марлен Титрик Милостью королевской Воспроизведу в свои рыцари И ничего не желаю взамен Я и ничего не прошу И ничего не желаю Хорошо. Так, считайте, ты сама чувствуешь. Да? А, вторая сейчас. Так, печальная. все всем ничего. бежим усилился наши и треснул лед, застрял в нём ага а, -а, -а, -а, -а. эту песню во славу луне и дари ее. мне Новых поворотов Пусть мрак Среди туч, что спрячет солнечный лоб. Счезающий звук Стану умнее И немного спокойней Но уже солнце меня Не согреет вдруг И внутри я спрячу испуг Против искусства То, что было важно вчера, Сегодня уже не важно. Пошла та же беда, и там все было неважно, но то, что сейчас происходит с тобой.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 Завтра будет важным для всех, Будет важным для всех. Собрать Эту композицию сыграю вс. Ну? Okay.